Аниме Рэп Лёха совместно с Фейт Аниме Рэп Дэвил совместно с Аниме ТВ Фокси представляют. Пересадили гены первого, думали удачно, но свистел с катушек, не поможет даже врач, вам третий снгаку и такова его воля, всегда был и на поле боя. Подобрался поближе, закатский к теперь дверь обратная ему навеки закрыта, первый раз появился после смерти Сосори, следил за командой Гая, да помогут им боги. Прятался в горах, думали скроме, на самом деле работал против воли, помогал обиду в сборе биджу, забирался Незаметно его вам не услышать Зря враги подымают планку повыше Он убьет вас всех свыше Украл чакру хвостатого Курамы Не ожидали бы вот такой вот драмы Поместили в сосуд творение гакую и Дамы Не зря ему должность такую дали Разрывая всех на части, остается вакуум Если полез на него, лучше просто плакать Два существа называемые Зецу не любят драки, но бьют тебя быстро, не дерзимы, на чищенный жизни смысл неудачный эксперимент такой вот вышел. Два существа называемые Зецу не любят драки, но бьют тебя быстро, недерзимый дерзимы, на чищенный жизни смысл неудачный эксперимент такой вот вышел. Четвертый мир и был в но шинобисов Толкучий гонов теперь время Бонни дело черный. эти цвета ты запомни Иначе разлет тебя на и доли. Одного из Эпса убивают Царское учих, клоны пропали, но и без них На войне лихо, время сам самого разгара Бонни, спину напал на Матару, И нет его брони, убийство произошло Быстро и все удивились, как же так Бессмертный Паути убили злые мысли Спредал десяти хвостов, восстал его сосудов. даже смотри сам, там Очень много трупов, но существа Называемые Эпсу, не любят Драки, но убьют тебя быстро, не рези, иначе исчезнет жизнь, не смысл, неудачный эксперимент, такой вот вышел два существа, называемые Зецу, не любят драки, но убьют тебя быстро, не рези, иначе исчезнет жизнь, не смысл, неудачный эксперимент, такой вот вышел.